Доехали в провинцию Ламдонг, она славится моим кофе. Чаще всего водопад Пангур ходит во множество экскурсий из Муйне, когда вы покупаете экскурсию в Далав. Поэтому с большой вероятностью, что вас сюда привезут. Доброе утро, друзья, время 4.20, выезжаем в Даллас. Горный красивейший город Вьетнама, мы уже готовы, так что отправляемся в путь. Поехали с нами, много бензину про запас, Вьетнам еще спит, друзья. Ехать там 160 километров по красивейшим и не очень дорогам. Путь будет сложный, Настроено, три байка, пять человек. Поэтому поехали с нами. Будем наслаждаться. Доброе утро, друзья! Как ощущение. Готов. Путь до Долата из Мойне составляет порядка 160 километров. В среднем на мотобайке обычно на это уходит порядка 6,5 часов, поэтому мы выезжаем еще до рассвета, чтобы к обеду оказаться в городе. Дорога проходит через небольшие вьетнамские города и деревушки провинции Бентуань. Самым красивым участком этого пути, конечно же, является Серпантин, который ведет к перевалу Дайнинь на границе с провинцией Ландонг. Ну, давайте посмотрим вместе. Первая остановка, ребята. Время 6.18. Вьетнам проснулся уже. Начинаем забираться. Начинаем забираться в горы. Едем дальше. на красивом месте Ой, вообще дорога в далату это как отдельная экскурсия очень красивые виды серпантин на высоту полтора километра над уровнем моря по таким красивым местам послушайте немного дороге не очень. Но вот эти виды все компенсирует Классно. С такими мы не выспались. О, дальше еще красивее. Сейчас будет попозже первая остановочка. Там покушаем, пробьем кофе. И двинем дальше. Сегодня будет много интересного. одна остановка на кофе отдохнуть такое озеро в горах Сейчас покажу наши байкеры ну в принципе хорошо идем дорога приятная понятно что она не легкая но в целом Виды компенсируют все. Проехали, наверное, часа два с половиной уже. Еще несколько рывочков. Вот там, где идет водопровод. Вот нам туда за тот перевал подниматься. Сейчас будут самые крутые э, подъемы. Самые интересные. Наклон прям очень хороший будет. Ну и самый красивый, конечно. А пока попьем чаю. Посмотрим красоты и в путь кони наши тоже отдыхают верные ты хочешь? Ч ⁇ Я себе поставил переводчик, Ну да? перевозит. Ну да? Может, перевозит. Да. Можно в принципе по Перевозит. Ну Я пока а? только кофе. Я да пока только кофе. А? что-нибудь все равно? А? Я посмотрю на вашу. Что захочу. соки мороженое тортики чипсы Да, остановка у нас. Одно из наших любимых кафе. Всегда здесь останавливаемся, чтобы насладиться этим видом. Показывают еду себе. Нет у меня? Пока посмотрим на эти красоты. Наша команда. Сейчас будем завтракать. отчет доказал а вот, это, а вот это что самое. прям угадал, да? да. Это ишинг, доширак с жареным яичком и бульончиком. По, по 50? По 25? По 25 долларов. Да. Ну, по доллару, в общем. Че, да. мол, да. просто да. любит Кстати, видно с завтракой. Ну все, поехали. Осталось немного, часа три. Заехали в провинцию Ламдонг, она славится своим кофе. Вьетнам является крупнейшим экспортером. Вот так растет кофе. Ягодки. А внутри сами зерна кофейные. Пробуем показать. Так, давай. Вот. Вот кофейное зернышко. Вот такая красота здесь. Сейчас их будет очень много этих плантаций кофейных. Все увидите. Штурмовик из «Звездных войн», да? Точно. Я говорю. Почти на месте. По пути заехали водопад Пангур. Очень красивое место. Посмотрите сейчас. Каскадный водопад. Сегодня, я думаю, сейчас он в этот сезон не совсем полноводный. Но все равно место красивое. Когда едете из Майне в Далад, обязательно можно посетить этот водопад. Он по пути находится. Немного 7 километров влево. И от основной трассы в Далад. И, в принципе, я прям рекомендую. Классное место. Тут как раз и отдохнуть можно. И насладиться красивыми видами. Ну и посмотреть водопад. Посмотрим вместе. Вот такой спуск к водопаду Пангур. Оборудован так, ну, подразголубанно все, конечно. Ну, я уже его слышу. Все-таки надо закрываться, здесь высота все равно, но солнышко-то никто не отменял, а нос уже облазит. Не рассчитал свои силы, хотя мажешься солнцезащитными, всякими алоями, бесполезно. Вьетнамское солнце коварное очень. Сегодня воскресенье, наверное, будет побольше туристов здесь. Очень крутой спуск, я помню его это... Когда подниматься обратно, вот это жестко. жестко. Крутой спуск. Для оступицы можно хорошо выркнуться. Ну ничего, ничего, разминочка. Столько ехали. Да дала-то 44 километра отсюда. По прямой больше остановок не будет до города только надо будет еще отель найти мы не бронировали ничего ну, там их много поэтому это не страшно понравившийся заедем посмотрим какие виды хочется с каким-нибудь балконом красивым с видом на эти на холмы Атмосферка здесь, конечно. Вот он, красавец, Ангор. Вот такой вот пангур, друзья мои. Такая прохлада от него. Чаще всего водопад Пангур ходит множество экскурсий из Муйне, когда вы покупаете экскурсию в Далат. Поэтому наверняка с большой вероятностью, что вас сюда привезут. Какая-то конструкция не внушает доверия. Сейчас мы покажем общий план водопада. Но солнце очень жарко так что в общем такое место водопад пангур будете в этих краях и пожалейте полчаса чтобы заскочить сюда и фотографировать или снять эту прелесть короче доехали мы заселились капец долго тяжело дорога тяжелая была жарко Хотя и высоко. Сейчас покажу номер. Классный номер. 30 долларов в сутки стоит. С отличным видом. Чистенько, красиво. Смотрите. Вот так вот заходим сюда. Сразу в ванная. Чисто так все. Сейчас я на ширике переключусь. На ширике качество похуже, но больше видно. Короче, все это понятно. на унитазы. Какие-то модные унитазики. Так, все белео-снежное. Вот, вот, вот такая вот душевая. Вот такая вот. Какими-то настройками будем все тестить. Вид из ванной комнаты в номер. Но она закрывается ролл-шторой. Вот. Стол, телевизор, шкаф. двухспальная кровать, вентилятор. Мне вряд ли понадобится в долате. самое главное, конечно, вид, ребята. Вот так сюда выходим и вот такой вот у нас вид. У нас три номера подряд, они вот как терраса такая общая. Тут ребята живут там дальше. Третий наш друг Иван. Вот такая вот красота. Можно наверное даже за укол пойти прогуляться. Да, тот Вот с таким видом будем жить конечно огонь все это будет светиться вечером вот там будет восход а вот там закат с той стороны классный чистый отель называется тала-далат вот такой вот тала-далат светленький весь прямо приятный ну ладно будем заселяться раздеваться купаться и готовиться к прогулке Здорово вообще. мы в центре далата срубила меня конечно не, не на шутку налево срубило меня жестко а, температура поднялась кашель топ-под бросит топ-холод обойти снимать блин. далат вот далат такой далат основан 1864 году вон, высокогорье полтора километра высота как поговаривают источники исторические чтобы колонизатором он даже под, до сих пор, было где сбежать, куда сбежать от жары. Вот. Городок является такой жительницей Южного Вьетнама. Да и, наверное, всего. Выращиваю здесь много плантаций, выращивание цветов. Кофе вот мы проезжали. Кофе, виноград, цветы, овощи, клубника. Очень хороший такой городок. Он очень чистый по отношению к другим городам Вьетнама. Ну, вот такой вот центр культурной тусовочки. Здесь вечерком собирается молодежь, девочки, мальчики фотографируются, кушают там на ступеньках. В центре города большое озеро такое. Давайте такая своеобразная архитектура. французо строили. Ну вот, в общем, какие-то, конечно, моменты переняли. Очень интересная застройка, сама местность холмистая и очень интересно по ней поездить, там на, бай на байке, на такси, она такая вверх-вниз, вверх-вниз, ну и сами домики, посмотрим, как они выглядят, а так вообще, обязательно попадая в Южный Вьетнам, обязательно берите экскурсию в Далас. не жалейте, а лучше с ночевкой, оно того стоит. Много пагод, храм водопада. Завтра мы все посетим и поснимаем для вас. Но я хотел так много наснимать, наговорить, но в силу своей температуры э, живо. Поэтому наберу красивых кадров для вас и что-нибудь расскажу еще. Вы еще, кстати, не ели. Вот э, здание Даладской оперы. Его даже со спутников легко узнать. Самое главное чисто. А слева кафе Доха, если мне не изменяет память, а вот здесь находится вход в торговый центр Go. Мы сейчас, кстати, ходим по торговому центру, да, он под землей. Вот вход. Ну вот постепенно мы подобрались к центру Далата. Давайте посмотрим вместе. Роза? Очень красивый город. Очень красивый. Каждый раз я приезжаю во Вьетнам и обязательно посещаю этот город. Обязательно. Как раз день на пятый, шестой, после того, как кожа уже устала от солнца, вся подобгорела, на пару дней приехать сюда, отдохнуть, восстановиться и обратно к морю сегодня мы вам покажем город и сами посмотрим а завтра будем уже ездить по пагодам различным. По пагодам ну и по водопадам. А послезавтра уезжаем в город Балок. Ну, уже из Балока поедем в э, обратном Здесь очень много людей вот бегают по этой набережной. Утром часов 5-6 выезжаешь, смотришь, такое количество занимается спортом. У вьетнамцев вообще это норма. Перед работой сходить. В какой-нибудь сквер и там на общественных тренажерах, так сказать, позаниматься спортом. Такие вот экскурсионные машинки прикольные. Шестиместные, восьмиместные даже. Классные велосипеды. No, oh, come on. Oh, no, no, no. Sim, been, come like, on. Where are you from? Kazakhstan. Kazakhstan. Oh, Kazakhstan very good football. You were here for me, here for я работаю гидом, окнатьду на мотоцикле. А, но иногда мы не то на личной машине. Если хотите, я нет, покажу вам программы. Мы, мы, мы бываем много раз здесь. Мы просто мотоциклы поставили в отеле пешком. Мы сами катаемся здесь. Ну, завтра в день а... спасибо. А, не, не здесь, хочу, да. Я, да? да? Вы я, здесь я. стоите всегда? Только я. Хорошо. Если Хорошо. Вы... Хорошо, Будь. спасибо да. большое. Большое спасибо. сколько вкусных вещей ой вещей греблюд разных знать бы что это еще ну мясо курочка точно грибочки осьминожки кривидосики на палочке а -а -а. вот далатская пицца так называемая на рисовом листочке всякое всячина выкладывается и жарится мы сейчас возьмем одну 25 ту 2 2 2 2 2 Уже не пицца, 2 2 2 2 2 2 Ночной рынок начинает работать. Скоро эта улица превратится в пешеходную. И станет много-много здесь людей. Это очень вкусные лебедка. Кукурузка, барбекю. Он покупает носки чтобы не обгорать постепенно улочка становится пешеходной к вечеру. и вот здесь образовывается ночной рынок вот клубника долацская знаменитая но она продается почему-то зеленая здесь. Ну, не то чтобы зеленая. Она, конечно, розоватая, но она безвкусная. С нашей не сравнится. Вот черешня какая, гигантская. Носков хотел, Артем? А? Носков хотел, говорит. Очень много продается сушеных фруктов, овощей. Вот. Посмотрите. Манго сушеная. Тут также выращивают артишоки. Вот они. Вот он. Вот он и есть артишок. Из него чай делают. Такие полезности. В центре города запустили шар воздушный как не любить этот город ну, вот о чем я говорил вот это место это центр такой тусовочки молодежи можно и покушать а сегодня какое-то представление с воздушным шаром